В кармане пачка сигарет, Значит, все еще неплохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, а я оставляю В кармане пачка сигарет значит все, и так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом.